Привет. Ну давайте посмотрим до конца. Погнали. Странные глаза. Ого. Ну БЛ дай. БЛ боль. Как дела? Норма, ты? У меня все супер. Че, трогал попу? Хи-хи. Ау, заходите на канал и подписывайтесь. Левтик. Абл. Сук, помоги. Что? Абл. Ты пист. Ну ладно. Погнали, погнали. Один, два, три. Го! Ну ладно. Стоп. Непонятно. Почему я тут? Эй, бэл? Уйди. Уйди. Вот умный. Стоп. Стоп! Мир! Мир! Стоп! Мир! Стоп! Плачу. Я тебя люблю. Ты пист. Хи-хи. Ура! Что? Ну ладно, да. Все, спасибо за понимание. Ау, заходите на канал и подписывайтесь. Лефтик. Ого, стоп, стоп. Он это мечта. Я хочу сфотографироваться с ним. Ну ладно.